А за переправою Ой, берега кровавые Выясняли правые А кто холом, кто знать Чья заслуга, чья вина А только крови, гроши, Собраться Родина Надо выживать Жили-были, выжили Ой, человеки мы жили Каины не мы жили Да, а вели где взять Поперек судьбой до нас Вдаль этапом попройдена Это, братцы, Родина Некуда бежать Распилили, пропили Распрямь угробили Вополево копили Эх, поминай, как звать Сыновьями продана Внуками обглодана Это, братцы, родина Это, братцы, мать Памятью короткою Постой, брат. Слали вдаль заходкою, да заливали водкою За все хорошее, она опять, а то, то поднимется садна, то волной бежит вода, это братцы родина, да, родина. А ей не привыкать. А земля так круголенька, земля, земля, да на тридцать рубляков в баранок бубляков, а, а в гроб не надо сказать. и благая весть слышена, а да, да, да, да из рая песнь страшена. Братцы, Родина, краше не и благая весть слышена, да из рая песен страшена. Э, это, братцы, Родина, надо понимать.